Ребята, всем привет и добро пожаловать в новый влог. Сегодня мы с вами посетим Second Hand, польский Second Hand. У меня уже один ролик такой был, приблизительно 9 месяцев назад я его выпустила. Если вы его не смотрели, обязательно посмотрите. Я где-то здесь оставлю ссылочку. Там я показывала, какую одежду я купила всего лишь на 30 долларов. А сегодня мы приехали в день завоза. Я точно не знаю, сколько сейчас за килограмм, так как многое что подорожало. И скорее всего, что одежда в секонд-хенде также подорожала. И мы с вами отправимся за покупками. Я обязательно покажу, как выглядит секонд-хенд в Польше. Какая цена за килограмм не только сегодня, а на всю неделю. И в конце ролика покажу вам, что же я купила себе. Обязательно продолжайте смотреть дальше. Сегодня среда и цена за килограмм 85 злотых. Первое, с чего я хочу начать, это с поясов. Тут еще есть разные галстуки, подвязки. В основном здесь можно найти очень хорошие пояса. Вот смотрите, уже нашла. Очень классный можно под какой-то сарафан. Есть отдел, где байкерские куртки висят и штаны. Они такие тяжелые, я вам скажу, что... Если честно, мне кажется, что даже дороговато выйдет И, наверное, самим байкерам выгоднее покупать где-то в другом месте Но качество просто отличное Также есть большое количество купальников И детских, и женских Мужские плавки Вот, например, смотрите, какой симпатичный набор Сразу и вверх, и вниз. Вообще очень тяжело найти верх и низ сразу одновременно, потому что в основном все висит отдельно и нужно все искать. Огромное количество обуви любых размеров и любых производителей. Ребята, я уже дома и сейчас буду вам показывать покупки. Начнем с самого меньшего. Я нашла женские повязки на голову. Вот такие вот. Одна черно-белая с таким интересным орнаментом и вторая тигровая расцветка. На голову сели замечательно, потому что здесь сзади есть резинка. И неважно, широкая у вас голова или узкая. Подойдет абсолютно для всех. Вот такие вот интересные повязки на голову можно использовать. Например, если вы делаете какие-то косметические процедуры дома. Или даже можно сочетать эти повязки на голову с вашим каким-то интересным образом на день. Например, одеть белый сарафан и вот такую вот черно-белую повязку. Будет смотреться просто замечательно. Мне они очень понравились. И скорее всего, что я вот это вот... Буду носить дома, а вторую, скорее всего, буду надевать на улицу. Тем более, сейчас на дворе лето. Теперь мы с вами перейдем к банданам. Или можно назвать небольшие платочки. Я вот купила один такой вот розовый. Здесь турецкие огурцы. Рисунок турецких огурцов. Многие знают этот рисунок. Очень симпатичный. И, как вы видите, она ярко-розовая и с белым орнаментом. И вторая бандана у меня в мелкие цветы. Очень понравились два этих рисунка. Этот материал 100% катон. Очень хорошо будет повязывать на голову, даже просто банданой. Или можно сделать жгутом и завязать небольшую гульку на голове. Тоже будет смотреться очень симпатично. Вы можете так повязать наверх. У меня, кстати, есть на канале ролик о том, как использовать шарфы, платки, банданы в повседневной жизни. Если вы этот ролик не смотрели, обязательно посмотрите. Там очень много лайфхаков. И эти платки никогда не выйдут из моды. Вы можете их использовать как летом, так весной и осенью. Я вообще фанатка спортивной одежды, особенно последним временем это для меня просто самое лучшее самая удобная и самая классная одежда Поэтому я всегда стараюсь выбирать то, что будет комфортно мне, не будет сковывать движения. И я себе нашла вот такие вот шорты. Они очень классно сидят. Эти шорты я купила для того, чтобы заниматься дома спортом. Эти шорты бесшовные, очень удобные и классно смотрятся. Следующая вещь это трикотажная юбка светло-серого цвета. И она, как по мне, также в спортивном стиле. Здесь внизу такие вот интересные Вырезы полукругом. Очень красиво смотрится на ножки. Сверху на резинке. Сам материал тянется, так как это трикотаж. И хорошо сидит на фигуре. Мне очень понравилась такая простая, обычная юбка. Ее можно сочетать абсолютно с любой футболкой. С любым топом, с любой блузой. Такие юбки я знаю, что сейчас до сих пор в тренде их носят абсолютно все и как вы поняли, я люблю простые, обычные вещи далее я взяла вот такую вот трикотажную кофточку ярко-желтого цвета, цвет просто меня покорил, я вам хочу сказать что он хоть и яркий но он подойдет, мне кажется под любой цвет джинсов материал, опять же, трикотаж здесь небольшой вырез горловины и хочу еще сказать, что если вы хорошо адаптируетесь в секонд-хендах, вы можете найти там абсолютно новые вещи я много вещей находила именно с бирками просто некоторые были или вообще мужские, или просто не подходили мне по размеру в основном с бирками или маленький размер или большой размер, поэтому обязательно ищите, не так что зашли, пролистали, а ничего нету, значит уйду, это не мое нет, можно найти хорошие вещи и выцепить даже брендовые вещи, Досмотр. Смотрите этот ролик до конца. Я вам скажу, сколько я потратила на все эти вещи. И последнее, что я вам хочу сегодня показать, это пижама. Я увидела вверх, а позже я прошла дальше. Получается, что вверх и низ висели отдельно. И когда я увидела вверх, думаю, блин, крутая пижама. Еще такая интересная расцветка, мелкие звезды на темно-синем фоне. Я просто обалдела, потому что такие вот пижамы сейчас стоят очень дорого. Материал очень приятный к телу, такой мягенький и я посмотрела, что эта пижама вообще не заношенная здесь даже этикетка новая, не застиранная пуговичка пришитая то есть, такое впечатление, что я покупала это в магазине. Ну и теперь перейдем к сумме. За все я заплатила 80 злотых. Это приблизительно около 30 долларов. Там плюс-минус. Ребята, напишите, пожалуйста, как вы относитесь к секонд-хендам. Покупаете ли вы там вещи? Или покупаете, может быть, детские игрушки, детские вещи, купальники? Мне будет интересно узнать. Я надеюсь, что вам этот ролик понравился. Если да, обязательно ставьте пальчик вверх. Я буду ждать от вас лайков, комментариев, ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня, всем пока!